Приветствую, друзья! Вот снимаем очередной репортаж об отправке посылки на юг. Вот такие вот прекрасные петли Глиссона с специальным креплением и мягко растягивает шею. Вот в таких различных цветах есть синий вариант, есть серый вариант. Это специальная рубизячная ткань. Она очень плотная, она не промокает, не продувается и она очень долговечная. То есть этой шапкой можно пользоваться долгие годы, править себе шею, шейно-позвоночный, грудной отдел, корректировать атлант, брать ее в дорогу. Она занимает очень мало места, то есть буквально в карман влазит. Если вы долго едете за рулем или на транспорте куда-то долго ездите, у вас переезды, то после такого длительного переезда очень эффективно снять нагрузку шейно-грудного отдела. Либо вы рабочая работа у вас сидячая вы много статической нагрузки используете за столом, за компьютером или еще где-то, то это тоже прекрасный способ снять после трудового дня рабочего напряжения. Вы закрепляете шапку на любую перекладину на турник, приседаете, даете нагрузку на шею, снимаете нагрузку и спокойно отдыхаете. Это проверенная методика нашими предками и абсолютно простая в использовании. Это Подходит каждому. Размер шапки универсальный.